Что ж, думаю, самое время продолжить рассказ о Швеции. В предыдущей серии я уже говорил о том, что мы купили сети пас. Что это такое, вы можете узнать из ссылки в описании или в конце этого видео. А потому на сей раз у нас в планах посетить как можно больше интересных мест в городе за ограниченное время. Ведь в дальнейшем мы отправимся покаять дороги Швеции на машине и будем изучать уже другие города. Мы уже успели освоить автобусы и катера системы Hop-On Hop-Off, которые реально оказались прикольной штукой и очень удобной для туриста. Очередной раз, выходя из автобуса, я вспомнил из далекого прошлого, когда был админом сайта об интересностях в мире, что главной достопримечательностью в Стокгольме, бы фотографий этого места просто миллиона по всему интернету, было метро. В Стокгольме есть ветка, на которой практически каждая станция – это маленькое произведение искусства. Конечно, это громко сказано. Это просто подземные станции довольно однотипного плана, но все они окрашены в разные цвета под разные тематики. Представьте себе большую пещеру с красными или зелеными стенами, с различными рисунками – оранжевые, синие. Каждая станция по-своему уникальна, но только на одной ветке, на всех же остальных они довольно обычные. Красиво и непривычно, я под реальным впечатлением. Метро работает по той же системе, что и в крупных городах России. Но поезда движутся с разрывами минут 5, если мне, конечно, память не изменяет. Но бывает и до 15 минут можно прождать на пересадочных станциях, ибо на одну платформу приходят поезда с разных веток, и нужно следить за конечной станцией, куда движется поезд. Отправляемся посмотреть на город сверху, благо в этом нам может помочь подвижная обзорная площадка в Эриксонглоб, в крупнейшем сферическом сооружении в мире, который является местом проведения концертов и спортивных мероприятий. По крыше этого здания ходят два стеклянных лифта. Билет уже включен в стоимость паса. Сверху Стокгольм представляет из себя красивый уютный город без свечек и человейников. Дальше пешком мы отправились к рыцарскому дому. Он расположен на острове Стадхольн. Смотрите за расписанием, работает он недолго, вроде до часа дня. Фактически мы успели за 20 минут до закрытия, чего в принципе и хватило для полного осмотра. Внутри вас ждут стены, усеянные рыцарскими гербами дворянских родов. С 1866 года и по сегодняшний день в рыцарском доме три раза в год собираются представители шведского дворянства. А для нас же с вами это просто шанс представить себя в роли дворянина и посидеть на тех местах, где сидят сливки шведского общества. Отправляемся дальше по узким улочкам Стокгольма. По пути заправимся вкусной мороженкой и заглянем в музей Нобеля. Самый скучный музей в Стокгольме. Если туда соберетесь, то сразу скажу, оно того вообще не стоит. Сюда или приходить надо с гидом, или вообще никак. Кроме фото Нобелевских лауреатов и пары личных вещей, нифига нету. Возможно, я не смог постить чего-то там такого высокого и разумного, но это было хреново. По рейтингу посещенных музеев его победил только музей Нобеля в Норвегии. Потом мы вышли на самую узкую улицу города. Что-то для наглядность. Состояние на вытянутой руку. Ну что, айда бухать! Если верить местному фольклору, это было излюбленное место мужчин, поскольку тут было много питейных заведений, а улица была настолько узкая, что дамы в поисках своих благоверных в широких платьях просто не могли по ней пройти. Отчасти можно поверить в это, ибо даже сегодня тут сложно будет разминуться двум людям. Давайте пройдем в Королевский замок. Тут можно бродить часами. Входов очень много, и в каждый может потребоваться свой билет. Но мы блатны, с ситипасом. Проходим везде без препятствий, в том числе и в подземелье. Жаль, настройка камеры была сбита, потому опять только фотографии. прыгаем на паромчик хопон-хопов и отправляемся в музей викингов. В этом музее можно познакомиться с древней скандинавской культурой, с теми, о ком складывались легенды и сказания. С самого нашего детского возраста мы знали о викингах, как о кровожадных налетчиках в рогатых шлемах, которые быстро налетали на прибрежные города, опустошали их и убирались в освоясие. Тогдашние фильмы и мультфильмы плотно закрепляли эти образы в наших головах. Огромные злые мужики на ладьях в рогатых шлемах. Да, до сих пор этот стереотип жив в наших разумах. Тут же можно узнать, кто же они были на самом деле. Их быт, повседневная жизнь, история и прочее. В конце посетителя ждет интерактивная часть. На специальной тележке вас прокатят по галерее, где будет рассказана одна из легенд. Есть русский язык. Было ну, прикольно. Мне очень понравилось. подошли. Наконец. Кернигард. Я вижу город! А сколько колоколен ты можешь сосчитать одним глазом, Туки? А -а -а -а! Сильные, здоровые рабы! Настоящий мех горностая. Покупай! И молодые, красивые... Бонусы мы изобрели в музей алкоголя. Или музее водки абсолютно. В общем, что-то с чем-то. Тут уж скорее современное искусство, видимо, осуждено под действием этого прозрачного алкогольного напитка. На самом деле, мы в тот день посетили намного больше музеев. Я просто вам большую половину не показываю. Ибо в этом нет никакого смысла. Их надо посещать исключительно лично. Ну а пока все. Далее мы поедем по дорогам Швеции на новенькой Kia Nero. Часок расскажу об аренде автомобилях, заправках. Очевидно, посмотрим на другие города. Мы проедем с вами тысячу километров. Так что не пропустите. Увидимся.